Славенны те, кто жаждет, И царствие принадлежит. Они наследники земли Кто жаждет праведности Божьей Ведь ей насытятся они Вы соль земли, вы рассвет, Город, стоящий на вершине горы Невозможно скрыть Благословен, кто чистый сердце Всевышнего увидит дом. миротворцы, их имя Город, стоящий на вершине горы, Невозможно скрыть. Высоль земли, вы рассвет, Пусть же сияет свет перед людьми И славится Отец. Высоль земли, вы рассвет, Город, стоящий на вершине горы, Невозможно скрыть.